Я возьму с собою в зиму, карамельный вкус малины, солнца летнего корзину, теплых рос, жемчужный лоск, понемногу ароматов, резиды, ромашек, мяты, птиц-хоральную кантату, небо, синий лоскуток. Взять с собою буду рада, сладкий дух и щедрость сада. В лунных бликах сиренаду, Что вовсю поет сверчок. Смуглых гроз многоголосье, Запах вызревших колосьев, Пестрой радуги полоски, Трав строптивый завиток. И когда затянут в юге Нескончаемые фуги, Как услужливые слуги Станут зиму славить впрок, там в душе, на полных полках, Вопреки морозам колким, Не утихнет, не умолкнет Лето, звонкий голосок.